Глава 7. Богу нужно все мое сердце. Долгие месяцы за нами велась самая настоящая охота. Мы никогда не знали, где придется ночевать или когда нас арестуют кобовцы. При помощи патриотической церкви «Трех благ», настойчивой пропагандой о свободе совести в Китае, свободе выбора, вероисповедания, правительству удалось ввести в заблуждение множество христиан в разных странах мира. Власти до сих пор бесстыдно утверждают, что китайских христиан за веру больше не преследуют. Мои личные переживания, как и тысяч других верующих из китайских домашних церквей, свидетельствуют об обратном. Однажды кобовцы, схватив меня, предложили на выбор – электрошок или плетку. Надо мной издевались со смехом. «А, захотел свободу совести? Получай!» В Китае свобода совести дается только тем, кто действует, говорит, живет и служит Богу по указке правительства. Любой, кто захочет вести благочестивый образ жизни, повинуясь во всем учению Иисуса, вскоре познает меру свободы, которой он обладает. Многие недели после побоев, полученных в Шенси, у меня ртом шла кровь. Но я постепенно поправился, и наша община отправила меня на юг, в провинцию Хубей. И в этой поездке Господь явил свои чудеса. Силой Духа Святого было совершено множество исцелений. И здесь... Власти всячески пытались выследить и задержать нас, так что мои сотрудники, озабоченные моей безопасностью, отправили меня на север Хубея. Ночью мы находили убежище в пещерах. Днем переходили пешим ходом с места на место. Одежда наша пришла в негодность, а волосы сделались как войлок. Люди сторонились нас. Мы были как ссор для мира, как прах, всеми попираемой до ныне. Так сказано в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Я проводил много времени в северной части Хубея. Здесь совершалось множество чудес, и благая весть распространялась среди народа. Это не могло не привлечь внимание органов КОБ, так что правительство повысило бдительность в пограничных районах провинций Хубей и Хэнань. Вскоре на нас обрушился шквал гонений. В каждом городе плакаты на перекрестках улиц гласили – что незарегистрированные домашние церкви будут уничтожены, а их руководители арестованы. Всюду в сельской местности через репродукторы предупреждали, что пасторы из Хинаня находятся вне закона и подлежат аресту. Такие же объявления звучали по радио. Народ предупреждали не слушать нас и доносить властям о том, где мы находимся. Однажды мы проводили собрание в доме одного верующего за городом Хепин на севере Хубея. Дул холодный сибирский ветер. Температура резко упала ниже нуля. Здесь мы узнали, что утром этого дня брата Эншена приговорили к тюремному заключению. Ситуация в провинции была столь напряженной, а возможная опасность столь серьезной, что даже наши хозяева, христиане, не решились оставить нас у себя на ночь. Они знали, что их надолго отправят за решетку, если они окажут нам гостеприимство. Мать семейства встала перед нами на колени и умоляла оставить их дом. Переговорив с нею, я попросил помощи. Мы посторонние, за которыми гонится полиция. Дайте нам какое-то негодное шерстяное одеяло, чтобы укрыться от ветра и стужи. Она же ответила, ⁇ Если кобовцы схватят вас, то разберутся, что у вас одеяло из нашего дома, и у нас будут большие неприятности. Наконец, в отчаянии, не имея даже рваного одеяла, нам с сотрудниками пришлось оставить этот дом. Мы поплелись. В темноте промокшие, холодные и голодные. Бродячие собаки, встретившиеся нам по пути, облаяли нас, как в насмешку. Стояла такая беспросветная тьма, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Даже наши братья отвергли нас. «Так Господь учил нас доверять только Ему и только у Него просить защиты и пропитания, и мы в слезах просили Бога помочь нам». Ледяной ветер бил в лицо. Мы шли, пытаясь как-то согреться, и пели, хотя зубы наши стучали от холода. Проблуждав какое-то время... Мы нашли стог сена в поле и решили спрятаться в нем от леденящего ветра, но места хватило только для одного. В стоге сена спряталась наша сестра, а мы с Джаном продолжали путь в темноте. Пытаясь согреться, мы укрывались рваным мешком, который нашли по дороге. Пробежав трусцой километра два, мы добрались до большого пруда, и когда кобовцы всю ночь напролет искали нас в селе, мы укрывались в кустарнике возле пруда. После полуночи температура упала еще ниже, ветер крепчал, к тому же пошел сильный дождь, шквал воды обрушился на нас, как тысяча гвоздей. Холод пробирал до костей, в пустом желудке урчало, зуб не попадал на зуб. И чтобы согреться, мы с братом Джаном крепко обнялись. Преклонив колени на берегу пруда, мы обратились к Богу. «Господи, ради драгоценной крови, которую Ты пролил на кресте, пожалуйста, помилуй наш народ. Пожалуйста, разгони черные тучи над Китаем. Около четырех часов утра я так изнемог духом, что отошел в сторону помолиться. Оставшись один, я внезапно получил ясное видение от Святого Духа. Пасмурное небо над головой, а кругом пустыня. Неожиданно поднимается песчаная буря и обрушивается на меня. Я слышу раскаты грома, однако ливня нет, и тут я вижу, с севера несется волна за волной, настоящий потоп. Лавина воды вот-вот обрушится на меня и унесет. И тогда я взмолился. «Господи!» «Спаси меня!» И тут передо мной проплывает огромный кувшин высотой около метра. Ухватившись, я живо забираюсь в этот кувшин, и на меня сверху падает зонт. Я держу его над собой, поскольку ливень хлещет, как из ведра, и мне внутри кувшина сухо и тепло. Потоки воды несут меня куда-то. Камни и всякий мусор бьется о стенки кувшина, но я нахожусь в полной безопасности. Из этого кувшина я вижу, как хватают братьев и сестер из разных уголков Китая, избивают и бросают за решетку. Я наблюдаю эти ужасные гонения, но никак не могу помочь им. Остается только взывать к Богу. Это видение сильно огорчило меня, и я выговорил Господу, «Почему Ты не можешь защитить нас? Я знаю, что меня арестуют, я попаду в Коб, но у меня мать и жена. Почему Ты гонишь меня?» Я гневался, но Господь не отвечал мне. Дороги домой для меня не было. Меня там непременно арестуют. Я не мог помочь братьям и сестрам, которые страдали по всему Китаю. В конец расстроенный, я не мог идти ни вперед, ни назад. Бог употребил эти обстоятельства с целью показать мне, что Он желает занять все мое сердце, чтобы оно было совершенно предано Ему. В этом отчаянном положении у меня родилась новая песня. «Сколько бы я ни прожил, всегда буду любить только Господа моего. Всем сердцем, всей силой и всем разумением буду любить только Его». И, что бы ни случилось, я все равно буду любить только Господа моего. Всяким делом и всяким словом я буду любить только Господа моего. Во время унижений и во время испытаний я буду любить только Господа моего. Во время скорби и во время радости я буду любить только Господа моего. Во время голода и во время благоденствия я буду любить только Господа моего. Как Его творение и в жизни, и в смерти я буду любить только Господа моего. Бог положил за меня жизнь свою и простил мои тяжкие грехи и я отдал ему все сердце свое, и буду любить только Господа моего. Поделившись этим видением с Джаном, я сказал, «Теперь пойдем отсюда. Господь защитит нас, Он станет нашим убежищем» и мы снова, не дожидаясь рассвета, отправились в путь. В глубине души я знал, что был в руках Господа, и Он не оставит меня, что бы со мной ни случилось. И снова, согласно Божьему призванию, я направился вперед. Мне было стыдно, так как я чувствовал себя виноватым за то, что выговаривал Богу, однако Он – Проявляя ко мне терпение и любовь, не воздавал по заслугам, а заботливо помогал, как орел помогает своим орлятам. Свидетельство Делинь В начале 80-х годов мы имели более сладостное, чем прежде, общение и единство. Давление, оказываемое на нас, побуждало еще больше полагаться на Бога и друг на друга. Дело шло о нашем выживании. Христианская любовь приносила моему сердцу особое утешение. В то время Господь творил через нас много чудес. Божье возмездие, исцеление и изгнание бесов становилось тогда обычным явлением. Несмотря на затруднения, скорее даже из-за них, церковь переживала бурный рост. Господь воспламенял очаги возрождения в Китае повсюду. Некоторые удивительные события тех дней приводили к Спасительному Кресту множество народа. В моем селе Юэн-Джан секретарь партийной ячейки по имени Джан многие годы преследовал и терзал верующих христиан. До встречи с Иисусом он, как апостол Павел, гордился тем, что истязал церковь. Однажды холодным зимним вечером моя мать, Брат Фу, несколько сотрудников и мы с Юном отправились в село Юэн-Джан. Мы посетили одну христианскую семью, чтобы помолиться о них. Туда собралось около 30 христиан, и мы решили устроить богослужение. Один сосед, подслушавший нашу молитву, донес на нас господину Джану, секретарю местной партийной ячейки. Тот, конечно, вызвал к дому наряд полицейских из Комитета общественной безопасности. Они явились с дубинками и веревками, чтобы схватить нас, связать и доставить в полицейский участок. Здесь надо сказать, что у секретаря партийной ячейки нашего села был брат, житель соседнего села. Этот человек Страдал душевным заболеванием. В тот момент, когда Кобовцев послали закрыть наше собрание, Сатана вошел в дух и сердце брата секретаря ячейки. И тогда этот сумасшедший убил свою престарелую мать, отчленив ей голову ржавым ножом. Ее тело он затем выбросил в выгребную яму во дворе. Брат Фу как раз запевал, когда полицейские вбежали во двор дома, где мы проводили собрание. Ворвавшись в дом, полицейские жестоко до полусмерти избили дубинками брата Фу. Они били этого пожилого человека, и казалось, этому не будет конца. Потом они крепко связали его бесчувственное тело. Но что тут поделаешь? Мы только молились о нашем возлюбленном пасторе. Потом они набросились на мать Юна, свалили ее на землю и стали в ярости пинать. Собравшись было связать и ее, они заметили в собрании несколько молодых людей и вместо нее связали этих юношей, чтобы отправить их в участок. На ночь их бросили в камеру, намереваясь разобраться с ними на рассвете. Вдруг среди ночи секретарь партийной ячейки получает ужасное сообщение. «Ваш младший брат убил мать. Обезглавленное тело вашей матери обнаружено в выгребной яме». Секретарь партийной ячейки поспешил назад в свое село и совершенно забыл о нас. Утром мы услышали эту новость и взмолились Господу, чтобы Он помиловал секретаря и его семью, послал им духа раскаяния и даровал прощение. Добравшись до родительского дома, секретарь партийной ячейки нашел младшего брата в постели. Он спросил его, «Где мать?» Тот ответил, «Я убил ее и бросил в яму». Секретарь воскликнул в гневе, «Ну как ты мог сделать это ужасное дело?» Безумец отвечал, «А почему ты преследуешь христиан? Ты гонишь их, вот и я убил нашу мать». С этими словами он вытащил длинный ржавый нож и пытался напасть на брата. Но сделать это ему не дали кобовцы, сопровождавшие Джана. Связанного убийцу отвели в полицейский участок. Кобовцы, как и весь народ в нашем уезде, посчитали этот трагический случай карой божьей на семью Джана за то, что тот преследовал христиан. С того времени власти оставили христиан в покое. Этот случай потряс всех односельчан. Все они были вынуждены признать, что Иисус воистину живой Бог. Вскоре все село обратилось в христианство и крестилось. Верующие проявили истинную любовь и сострадание к секретарю Джану и его семье в связи с утратой. Его семейство было глубоко тронуто таким вниманием, и все они во главе с Джаном в смирении уверовали во Христа Иисуса. И мне вспомнилось из Писания. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Так сказано в послании к римлянам, 8 глава, 28 стих. Многие новообращенные из села Юэнджан тогда от всего сердца посвятили себя Богу. Они решили нести благую весть в те места, где прежде не слышали даже имени Иисуса. Разными способами, часто проливая кровь, христиане возвещали Евангелие в 1983 году.